Уже обратно иду. Тут уже прошли все, вся наша компания. Интересно, да? На ну, шиповник, ладно. Как бы сейчас тихонечку можно собрать. Ну и грибочек я заметила тут. Вот он спрятался, белый сидит. А мы уже тут несколько раз круга наворачивали. Вот. Солнышко сегодня светит. Воскресная. Хорошо. Вообще, конечно, всегда нравилось не в лесу гулять. С детства. С дедами, с бабушками ездили. Красота. Ну ладно, буду сейчас собирать подъездности. Вот, трудяк нашла. которые трудятся. Проход у них такой. И они туда шныряют, шныряют, запасы все делают, делают. Скоро зима. Все запасают. И даже запах от этого муравейника тут же пахнет муравиной кислотой. Вот тут полянка такая солнечная. Хорошо, они тут устроились. Ну что, нахватала, бабушка? А? Ну как где? Не нахватала, Всё. набрала. Да? Набрала? Ну, ну ладно. Давай. Счастливая. Да. Ай, какие. Как кто-то нахватал, а как она набрала. да? А, а мы вон там, там наши ведра. Ну ладно. Предлагаю еще поехать на другую сторону леса. <свят> там лен он почти созрел а может и созрел но что-то грязновато растет